Всем здарова, с вами Гидро 4, сегодня с реакция на третий выпуск кажется нащупал. Тут будет еще дружко шоу. Участвовать в этом Ну друж... да! и а, да, что ж сегодня за предметы или звери? Ё-моё! Вот до того момента, как я сюда стал, я был в восторге. Ничего не шевелится, значит живых существ тогда не, не смогли умудриться запихнуть. <реку> <реку> до <Доширок. с реку> клак Ну зачем? страшно. Мадам, Ой, там как -а. ты руки-то засунь. Да что прекрати Там, там что-то живое, да? Фу, она теплая. Она не кусается? Это Доширак? Ребята, я жил в общаге. Я узнаю Доширак с первого прикосновения. прикосновения. А вот, знаешь, а вообще приятно. Ребята, ребята, ребята, вы забываете одну простую вещь. У меня есть ребенок. Я за ней доедаю, и это, походу, какая-то лапша разваренная. Да. Чего вы меня наебать пытаетесь? <свят> О, боже мой, это что-то мерзкое, очень что-то мерзкое. Надо понять, нашу шевелится или нет. О, я могу на камеру наиграть. О, как обидно. Нет, это как <свят> ну, это, отстой. Это типа, это доширак. Да! Это какие-нибудь, не знаю, макарошки. Какие? Ну, не знаю, которые... Да ширак? Угадала. Ну, вы меня так напугали? Я думала, там тарантулы. Там доширак. Не, ну это наиграно, явно. Господи, Господи, сначала думал, что Ролл... господи, зам... господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, не Господи, как бы реакцию, Дружковой, не такую. Раз вы... Раз вы молчите, значит там что-то очень жесткое. Мышки уже успели нагадить, судя по точкам. в коробке. Я давай, давай. Блин, иди, вы офигели! Подождите, вы меня пугаете? Мы для этого мы пристоим. Не плачь ты. Ебать, как я боюсь, сука. Я чувствую, что эта хрень двигается. Блять! что это было, что это было, что Нет, резко не делай Оно, блядь, его нету внизу, значит оно передвигается Да, я Блядь, блядь, там какие-то движения, блядь Черство убиения, сердец. Ну, это опять наигран, дружко. Какой-то. Вот здесь? Вот в тот. Аж стен сбила. Бля, пожалуйста, блядь. Блин, я боюсь. Да стой то Оно было здесь, и этого здесь нет. Это, бля, пиздец, как пугает. Сука! Ты что ж ты разрыдался так? 70% это тебя не укусит. 70%. Что поперечно уже с языкой делать? Это мышь! Дохлая мышь! Ну что дохлая, живая? Сука, тебя еще и надо найти. это какая-то мышь. Ну, я же красиво на скрипке играю. Зачем мне что-то? Отлично, ее нет в этом углу, сука. Это живая мышь. Привет, привет, братан. Своей собственной руки испугался. Крысы? Тамички? Ну я не знаю. А блядь! Блядь! Сдался. Это мыши? Там мыши. Ну-ну-ну, блин, ну наигранность явно. Он расист! Белый. <сессивный> Фу! <сессивный> <сессивный> Банан, поднимаю, плосаку. <свят> Знаете, столько энтузиазма появляется засунуть туда руку. Это самое лайтовое, что можно. <свят> да, да, да, да, конечно. Чем лайтовее говорить, тем страшнее это, блядь, все. но оно шевелится. <свят> ну, Ильдар, скажи. Вы что, ебнулись? В смысле? <свят> А -а -а, это тарелка! Это тарелка! Ой, там кто-то жесткий. Что это? Сука, это так страшно. Там банан. Ну наигранный сто процентов. Это нечестно. Пол? О, нет, это не пол. <смех> Блять, ничего не пойму. <смех> Фак. Ой, что это такое? Ты как будто подцепил на жестким трипом вообще. Это трип такой. Почему здесь какие-то усы. И какая-то глиняная поверхность. Какой-то кусок какого-то. Блин, это да еще что-то волосатое. Блин, резиновая или волосатая, я не могу понять. Могу ли я за это взяться рукой и не переживать, что меня это не укусит? Можно мне такую подсказку? А, Блять, меня что-то тронуло! Блять! Это змея, да? <смех> <смех> что это? <Блядь. смех> это что-то твердое? А! Блять! Я что-то. Какой-то усик тронул. Ага! Какой-то усик здесь, я, я боюсь пойти дальше и ткнуть в какой-то жизненный важный орган этой херни. Ну это как бы смотрите. Фу! Да фу Оно с плиска и волосатое. Похож на говно в перьях. По ощущениям, это прям кусок говна в перьях. И чего? Это не живое. Это живое? А че, блядь, что? <свист> Суки, это же, блядь, банан волосатый. А вот че чьи это волосы, интересно. Волосатый банан какой-то. <свист> Правда? <свист> Фу. Он, понимаю, твою реакцию. А тут у него что-то шарское какая-то, но она отлетает. Он усеет. Давай <свист> <свист> Ребята, это что, член? <свист> Это, это банан. С, почему, почему он волосатый? Чьи это волосы на банане, ребят? Боже! Да. Чьи это волосы? Под вот хороший вопрос. Сука, чьи это волосы? Да, это а, так это мои! Я сломала. Ну ты, ты его убила. Он сам сломался. А что сломалось-то? Я не знаю, у меня на руках какая-то шерсть и слизь, какие-то волосы. Общем, Ладно, зато... ты сдаешься? Да, смотри. Да, это банан с волосами. И как я это должна была угадать? Да <связь> никогда так не нервничал. Не знаю такого. Патрик, что это такое? Я надеюсь, что все прояснилось. Тоже не, не знаю не такого. Писать. Так, если эпилептик, я не урод. Это его не вроде видел, но не знаю, как это <связь> зовут. Не прыгнет. О. Козырный угол... Соболь! Я это не знаю. О! Четверг 29.06. Надо будет посмотреть. Это необъяснимо, но фактически Сергею Дружко потребовалось всего 29 секунд, чтобы отгадать все предметы, даже не Ну, это явная игра. Это было специально. Именно справился с поставленной задачей лучше всех. Скорее всего, так и останется тайной. Ссылки на каналы всех участников в описании. А если ты не хочешь пропустить появление своего любимого блогера в нашем шоу, то подписывайся на канал, жми на триклятый колокольчик. А пока ждешь нового выпуска, зацени другие видео на нашем канале. Какая рука там? Ну Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал и на клик если понравилось, то тоже это шоу, подписывайтесь на него. До следующего видео.